Всем привет, друзья! В прошлом видео, которое вы можете найти по ссылке в описании или по подсказке, мы разобрали 15 самых распространенных глаголов в английском языке. Сегодня мы продолжим эту тему. Обязательно подпишитесь на наш канал и уже сейчас нажмите лайк. По данным прогноза погоды с первого канала, это ускорит изучение английского в 10 раз. Break означает ломать, разрушать, нарушать. If you guys break the rules, I'll break them too. Если вы, ребята, нарушите правила, то я тоже их нарушу. Tom never breaks promises. Том никогда не нарушает обещаний. You broke into my house, stole my property. You broke into my house. My property. Вы ворвались в мой дом, украли мое имущество. Put переводится как класть. Tom seldom puts sugar in his coffee. Том почти никогда не кладет сахар в кофе. В следующем примере использован уже фразовый глагол put up. Он означает «терпеть» или «мириться». I can't put up with the way he speaks. Я терпеть не могу, как он говорит. Grab your, goggles, your Grab your goggles, put your lab coat on. Возьмите очки, наденьте лабораторный халат. Put on имеет значение «надевать» или «набирать в весе». Who cares if I put on a bit of weight? I'm engaged to be married. Eat означает «есть», «кушать». My dog eats grapes. Моя собака ест виноград. He makes it a roll not to eat too much. Он взял за правило не есть много. You haven't eaten anything for three days? And I feel great. You haven't eaten anything for three days? Вы ничего не ели три дня и чувствую себя прекрасно. Sleep переводится как спать. During winter I sleep with two blankets. Зимой я сплю под двумя одеялами. My cat sleeps with me. Моя кошка спит со мной. Drink означает пить. I'd like to drink a cup of tea. Я бы выпил чашку чая. Tom drank curdled milk. Том выпил просто квашу. Understand имеет значение понимать. Nobody understands what's going on. Никто не понимает, что происходит. I think that maybe. Я думаю, что возможно не смогу объясняться на английском. А чтобы не оказаться в таком затруднительном положении, присоединяйтесь к нашему native show. Раскройте свои способности на практике с носителями и будете шпрехать на английском, как на родном. I don't understand. Understand? I don't understand. understand. Я не понимаю. Понимаешь? Write переводится как писать. Give me something to write on. Дай мне что-нибудь, на чем можно писать. The is written by the girl. Письмо написано девочкой. Shakespeare wrote over 150 poems in this fourteen-line form. Shakespeare написал более 150 стихотворений в этой четырнадцатистрочной форме. Read означает читать. I'd like to read some books about the Beatles. Я хотел бы почитать какие-нибудь книги о Beatles. He reads novels every day. Он каждый день читает романы but I don't know I guess he just read it wrong oh, but, I don't know I guess he just read it wrong. Но, я не знаю, думаю, он просто неправильно его прочитал Speak означает говорить If only I could speak English as fluently as you Если бы я мог говорить по-английски так же свободно, как вы Have you ever spoken to them? Вы когда-нибудь с ними разговаривали? It's been so long since we spoke True It's been so long since we spoke True Мы так давно не разговаривали, правда Tell переводится как сказать You should tell them what to do Ты должна сказать им, что делать Tell me what you are arguing About. Скажите мне, о чем вы спорите Он говорит мне одно, а она другое Meet переводится как встречать. I'm pleased to meet you. Приятно познакомиться. Рад встрече с вами. Let's meet in the front of the theater. Давай встретимся напротив театра. I want, I want you guys to meet an old friend of mine. Я хочу чтобы вы познакомились с моим старым другом. Teach означает обучать. It's hard to teach an old dog new tricks. Трудно научить старого пса новым трюкам. I taught my wife how to drive. Я научил свою жену водить машину. Remember what I've taught you. You, Помни, чему я тебя научил, Квазимодо. Learn. Переводится как учиться. One learns from one's mistakes. На ошибках учиться. She went to London to learn English. Она поехала в Лондон, чтобы выучить английский. Но в наше время ехать куда-то уже не обязательно, так как есть море классных онлайн-курсов от English Show. Бронируй свое первое бесплатное занятие, и ты увидишь это на практике. Meanwhile I went to college to learn Russian Meanwhile, I went to to learn Тем временем я поступила в колледж изучать русский язык. Send означает отправлять. I want to send this parcel at once. Я хочу немедленно отправить эту посылку. He sends us flowers. Он присылает нам цветы. Of course, the invitations had to be sent back twice. Конечно, приглашение приходилось отправлять обратно дважды. Use переводится как использовать. I can't use This tool. Я не могу использовать этот инструмент. Can I use your phone? Можно воспользоваться вашим телефоном? Leonard, don't you have any gadgets you can use? Leonard, come on, don't you have any gadgets you can use? Леонард, у тебя нет гаджетов, которыми ты можешь воспользоваться. В общей сложности мы разобрали 30 самых используемых глаголов в английском языке. Ну а если вам этого мало, добро пожаловать в English Show School. У нас много классных преподавателей, а также носителей языка, готовых научить вас общаться на английском. Мы поможем вам раз и навсегда расп. Обращаться с языковым барьером и уверенно чувствовать себя с носителями в реальной жизни. Ссылочка на нашу школу в описании под этим видео. Learning never exhausts the mind. Леонардо да Винчи. Обучение никогда не истощает ум. Леонардо да Винчи. А с вами был Голос Инглишоу. Пока!